тем, Наш никогда не выиграл Терстин, но он делал своих партнеров лучше. Он э, привнес в NBA какой-то такой элемент романтизма, элемент э, комбинаций, элемент э, каких-то нестандартных э, решений, которые раньше не было в лиге. И, наверное, поэтому он получил два MP регулярного чемпионата. Чего нет ни не у Эда, чего нет у Коби всего один титул MVP, а у Нэша их два, это о чем тогда говорит его. Учитывая, что Нэш официально не заявил о завершении карьеры, то у болельщиков конечно остается какой-то лучик надежды, что они еще смогут увидеть игру в исполнении этого канадского разыгрывающего Лейкерс. И конечно же, если Лейкерс будут претендовать на высокие места, в чем я очень сомневаюсь, то Нэш, конечно, попробует выжать из себя остатки того искрометного баскетбола, который мы привыкли видеть в его исполнении. Что же говорить по поводу следующего сезона, то ну, я бы оценил шансы на то, что он вернется, как ну, очень минимальные. Те травмы, которые у нее есть, они не дают ему играть в полную силу, даже, может быть, даже в полсилы не дают ему играть. Я бы его сравнил в чем-то с Джессом Анкидом, ну у Кида есть перстень, и мне кажется, что вот, если бы, когда Кид уходил на пенсию, если бы у него не было перстня, то мне кажется, он бы еще подписался за какого-то из контендеров, чтобы был шанс выиграть перстень, но Нэш не такой. Мне кажется, что это не является главной целью, и в принципе у него карьера удалась. Для меня в какой-то степени именно баскетбол Стива Нэша заставил посмотреть э, на американскую баскетбольную лигу по-другому, заставил больше проникнуться видеоскоп спортивного видео.